Я бы хотела попросить пример, как все-таки нужно хвалить себя в потоке. Вот как да, это выражается. Да. Есть психологи, есть дети, которых не ценили, не любили и опускали. И эти дети работают со своими маленькими детьми. И примеры психологи рекомендуют себя хвалить. Я могу сказать, Татьяна, когда мы возвращаемся к себе, к своей изначальной той душе, к изначальной структуре. Вот когда в одишакте сегодня у вас опять будет одишакте, да, когда вы выходите в это пространство, да, и вы чувствуете богиню мать, вы чувствуете, как она вас обнимает. Вот через несколько таких практик исцеляется внутренний ребенок, исцеляются недолюбленные дети. Кто-то был недолюблен папой, ему нужна любовь Бога отца, кто-то недолюблен, недоласкан, ему нужна любовь Бога да, У кого-то от двоих тоже. То есть вот когда вы выходите вот туда, вот именно вот сюда, где есть они... И и Ян, вот это Бог Отец и Богиня и Мать и их единство. И вот в этом единстве вы можете оставаться как вот под таким защитным колпаком своих любящих божественных родителей. Вот то в этом вообще уходит все. И хвалить себя можно и не обязательно. Они вам скажут, что ты молодец, ты любима. Ну, ты как через вот любовь. Оля, расскажи свой, пожалуйста, Я случай. Понимаю, через любовь начинаешь чувствовать. Вот как у меня в танце случилось. Да, да. Что, что вы любимы, что вас любят mm -hmm. и оберегают. А почему mm -hmm. вот я могу сказать так, что не сторонница хвалить себя? Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Потому что все равно очень легко соскользнуть в сторону. Mm -hmm. И mm -hmm. даже если вы в потоке постарайтесь сказать, ой, молодец, ты какая у меня, что вы все равно полагаю. почувствуете, что вот вас чуть-чуть увело в сторону. Лучше в этом случае сказать, «Господи, спасибо за то, что я могу это чувствовать». Вот так. И как бы отдавать благодарность ему, вверх, Богу. Но это вот, это мой опыт, и то, что происходит вот на женских практиках. Вот это вот грань, вот я сейчас вот как бы это тоже для себя раскрыла. Как, одно дело, когда ты говоришь, «Я молодец», а другое тело, вот когда это сверху льется на я тебя, знаете, как вот когда я, я это спасибо все... Спасибо высшее стиле, что я вообще иду этим... Да, да, да, да. Ну, а я как мужчина вам дам структуру того, что было сказано, как вдох вдохновенно. Вот э, есть проблемы, которые решают психологи, они, они, они решаются на повседневном плане. Да. У человека недолюбленность, у человека комплекс неполноценности, да? Приходит психолог, и на повседневном плане начинает что-то решать. Есть проблемы, которые возникают на астральном плане, с ними труднее справиться, там, где есть э, нервное расстройство, вплоть до патологии, да? туда приходит психиатр. Или Туда приходят психиатры очень часто. Иногда психолог, иногда психиатр, смотря какие проблемы. Но мы с вами движемся на мистический план. И мы с вами говорим, что для напутированных душ он просто необходим. Поэтому ответ на этот вопрос, как почувствовать любовь к себе и так далее, он находится на мистическом и на духовном плане. И когда вы получаете любовь с духовного плана, то вот эти вот проблемы, они уже просто перестают быть. Но только в одном случае, если вы имеете туда доступ. Есть огромное количество людей, которые не имеют туда доступ, и им это неинтересно, и им это не надо, и даже более того, это их пугает. Тогда им необходим психолог или психиатр. Понимаете, мистический план, духовный план им не поможет, как правило. Максимум, что он может, просто временно как бы успокоить. Но радикально проблему не решает. А есть люди наоборот, которые и рождены с ощущением того, что они хотят духовности, они хотят в своей жизни чувствовать что-то очень большое, очень ценное, вдохновенное, чистое, светлое. Да? Вот и у этих людей доступ на мистический, духовный план относительно простой. И тогда им психологи, как правило, не помогают. И психиатры тоже не только не помогают, но и часто мешают. А вот помогает им выход именно на мистический, на духовный план. Понимаете разницу, да? То есть одним одно, а другим другое.